Всем привет, дорогие друзья, и с вами MR One Time. И в сегодняшнем видео я вам покажу клан, где 49 участников, и у каждого участника по 0 трофеев. Вводим имя клана и находим. И вот видим, что у игрока всего лишь 6 карт. И самое интересное то, что клан закрыт. И для входа нужно 7777 трофеев. Вы сами можете проверить, поставить видео на паузу и написать тег... Ну на этом все, друзья. Если вам понравилось видео, то поставьте лайк. И если видео наберет 5 лайков, то я выпущу видео, где я расскажу, как мне выпали все легендарки.